так всем привет с вами канал игровой кино и сегодня я хочу сделать такое небольшое объявление мы будем снимать сериал пока я не знаю про что сюжет придумаем потом и нам нужны актеры значит наверное первый актер это буду я второй актер будет как бы ну просто второй актер нужен оператор естественно чтобы оператор умел монтировать видео вот и снимал хорошо ну, возраст нормальный от 13 до 15 лет. Хороший голос, хороший микрофон. Лицензия Майнкрафт не обязательно, так как э, мы просто со специального сайта ники перекопируем и все. Вот. Я. У меня не лицензия Майнкрафт, я просто скопировал ник. Вот. И поэтому. Пишите в комментариях свои скайпы, если хотите мой скайп добавляйте, я напишу его. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки за это видео, подписывайтесь на канал, встретимся в кино. Пока.